В прошлом видео я показал, что код, автоматически сгенерированный API Explorer, не работает без дополнительных действий. Разбил его на две части. На часть, связанную с авторизацией, причем упрощенной авторизацией, авторизацией по ключу, и часть, связанную с запросами. Запрос использует модуль Google API Client Discovery. Его методу build на вход подается название сервиса, версия API и ключ для авторизации. Посмотрели выдачу, разобрались, что класс объектов словарь включает в себя ключи, но это другие ключи, совсем другие, чем ключ для авторизации. Установили и активизировали пакет pandas, чтобы при помощи его метода json Нормалайз превратить некрасивую выдачу, с которой неудобно работать, в красивую, аккуратную, удобную выдачу. Теперь надо перейти на следующую страницу с выдачей, потому что там нас ждут еще 50 каналов. Для этого нужно повторить запрос в следующем чанке. Я повторяю запрос. Это будет повторением запроса. Это был исходный запрос. Если кто-то из вас супер внимательный, он заметил, в чем разница. Шестой чанк и десятый чанг. Почти одно и то же. Ну вот здесь у меня не универсально. Я в прошлом видео говорил, что лучше сделать более универсально. Теперь универсально. Но разница в том, что теперь в этом запросе есть еще один аргумент. Пэйдж токенов. И в этот аргумент подается значение из предыдущей выдачи. Я обращаюсь к предыдущей выдаче, которая содержится в объекте response. Включу next page token. Покажу его. Это ключ верхнего уровня. Вот он. В нем содержится токен следующей страницы с выдачей. Запускаю. И помещаю, выдачу с новой страницы в таблицу, в DataFrame. Называю его Additional. Тот у меня был просто DataFrame, а это типа дополнительный. Ну, можно как угодно назвать. Я назвал так, чтобы был понятен смысл. additional. Еще 50 каналов. Было 50 здесь. И еще 50. Уже 100 есть. Обещано нам около 600. Скоро попробуем собрать все, но сначала объединим в одну таблицу две. Поскольку за работу таблиц отвечает Pandas, снова вызываем Pandas. Он уже активирован, его снова активировать не нужно. Нужно только к нему обратиться, указав его по имени, и использовать теперь метод Другой. До этого использовал метод JSON-NOMALYS, а теперь CONCAD. Откуда узнавать, какой метод надо использовать? Просто гуглить. Python самый простой популярный язык. Поэтому почти все ситуации, сложности уже разобраны и описаны многократно с примерами. И в этой таблице теперь 100 каналу. Теперь на основе всего того, что было сделано, надо написать цикл, который пройдется по всем страницам. Я в данном случае использую относительно редко применяемый цикл while. Это цикл, который работает до тех пор, пока выполняются некоторые условия. И условие задается после слова while. Вот это условие. До тех пор, пока среди ключей первого уровня в предыдущей выдаче есть ключ NextPageToken, цикл будет повторяться. На последней странице с выдачей не будет ключа NextPageToken. И цикл тогда остановится. Обязательно после заголовка цикла ставится двоеточие и после этого двоеточия, нажимая enter всегда курсор оказывается с отступом слева этот отступ показывает что все что находится за этим отступом относится к телу цикла все что находится за отступом будет повторяться а то что находится вне отступа уже не тело цикла и повторяться не будет. В моем случае повторяться будет запрос. Опять же, делаем его универсальным. В запросе обязательно есть аргумент page token. Так же, как в моем предыдущем запросе, здесь уже был PageToken. Только в первом запросе не было, во всех остальных есть. На каждой итерации результат запроса подается в объект Response. И этот Response подается сюда, чтобы записаться в табличку. А потом эта табличка на 50 каналов присоединяется к уже готовой общей табличке. И после того, как все итерации пройдутся, будет выведена общая табличка. И дополнительно здесь есть вставочка для визуализации процесса. При помощи команды print я буду выводить номер итерации, чтобы понимать, что происходит внутри цикла. Потому что цикл будет работать, я буду просто видеть, что здесь будет звездочка, и здесь будет черный кружочек. Но я не буду видеть, на каком этапе находится цикл. Чтобы это видеть, как раз я вставил сюда эти две строчки. Причем до цикла я задал счетчик i, и здесь я прописал, что на каждой итерации цикла к предыдущему значению i будет прибавляться единичка. То есть ничего нового в этом чанке, кроме заголовка цикла, того, что нужно использовать отступ и визуализировать процесс, не было. Это я уже использовал только без отступа. И вне цикла. И это я уже использовал без отступа. И вне цикла. А теперь все это будет работать в цикле. Запускаю. Вот происходит визуализация: 491 строка. То есть 491 канал выгружен. Из обещанных 600 с лишним. Давайте немного сакцентируем внимание на то, что происходит внутри цикла. Условием того, что зайдет. Следующей итерацией является наличие ключа NextPageToken в списке ключей первого уровня выдачи. То есть уже до цикла должна быть выдача. И в этой выдаче цикл проверяет наличие этого ключа. То есть вот там, выше, была выдача, цикл проверяет наличие ключа. Происходит итерация номер 0, то есть в бытовом понимании первой итерации. Вот цикл отработал, весь остановился и вернулся к условию. Теперь цикл смотрит на наличие, ключа NextPageToken, уже в выдаче произошедшей итерации. Итерация номер 0 произошла, объект response перезаписался, и вот в нем теперь цикл ищет этот ключ. Что происходит на... Итерации номер 10, то есть в бытовом понимании на 11 итерации. Мы видим, она записалась. Значит, до сюда цикл дошел. Значит, выдачу с этой итерации получил. Почему не возникла итерации номер 11? Потому что, получив эту выдачу, цикл проверил наличие там ключа NextPatchToken и не нашел его там. Поэтому итерации номер 11 не случилось. И алгоритм пошел дальше, к строчке после цикла. И вывел таблицу. Можно убедиться в том, что действительно на последней итерации ключ NextPatchToken отсутствует. Проверим. Добавляю чанг. Беру имя объекта, в котором должен находиться ключ. И ввожу. Действительно. Это вся выдача, которая получилась на последней итерации. В ней уже нет каналов и в ней нет ключа NextPageToken. А теперь вопрос на внимательность и понимание. Я три раза запускал чанки с запросами. Первый раз это было еще в прошлом видео. В шестом чанке запустил, получил выдачу. Первый раз. Второй раз. В десятом чанке, уже с аргументом пейдж токен, запустил, получил выдачу. И, наконец, в цикле. В тринадцатом чанке. А теперь, внимание, вопрос. Отработал ли бы алгоритм, получил ли бы я около пятисот? каналов, если бы убрал один из этих шагов? Например, без 10 чанка. Это первый вопрос. И второй вопрос. Отработал ли бы алгоритм и получил ли бы я около 500 каналов, если бы я убрал первые два чанка? Этот и этот. Правильные ответы в следующем видео. Не всю выдачу показал YouTube, не все каналы релевантные запросу раздельный сбор. В дальнейшем можно будет попробовать забрать у YouTube при помощи разных ухищрений невыданные каналы, а пока что сохраним в Excel то, что получили. Во-первых, чтобы было более привычно для восприятия обычного человека, я изменю нумерацию. Сейчас нумерация идет с нуля. И за счет того, что объединялись таблицы, есть дублирующие номера. Когда объединяются две таблицы, в первой есть номера 0, 1, 2, во второй есть 0, 1, 2. Единомера эти номера остаются. Получается не сквозная нумерация, а повторяющаяся. Чтобы она была сквозная и начиналась с единицы, я меняю параметр таблицы, который называется индекс. Точнее даже не параметр, Атрибут, строго говоря, называется. То есть название таблицы, точка и сам атрибут. Я его меняю. Как меняю? Указываю, что должен быть диапазон range от единицы до величины равной длине таблицы плюс 1. Почему плюс один? Длина таблицы 491. Если я. Записал бы range 1,491, то последняя строка не понумеровалась бы, потому что она не входит, не включается в интервал. Когда же я задаю границу интервала 491 плюс 1, то есть 492. 491 используется для нумерации, а 492 не используется. Но мне оно и не нужно, 492, потому что у меня 491 строка. Если бы я не переходил к нумерации от 1 до 491, а остался бы с нумерацией, которая начинается с нуля, тогда у меня бы нумерация была такая. 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, 490. Потому что с нуля начиналось бы. Сейчас у меня начинается с единицы. Поэтому заканчивается 491. Во-вторых... На всякий случай я удаляю дубликаты. Вдруг есть дублирующиеся каналы. Мне они не нужны. Для этого я перезаписываю таблицу, применив к исходной таблице. Вот этой, но у которой уже номера изменились. Применяю функцию или метод dropDuplicates. Причем избавляться от дубликатов... Можно по разным столбцам. Где-то есть дубликаты, где-то их нету. Меня прежде всего интересует Channel ID. Поэтому я смотрю на дубликаты именно по столбцу Channel ID. Если компьютер найдет повторяющиеся строчки со значениями Channel ID, он оставит только одну из них. Строчка для того, чтобы вывести полученную таблицу и, наконец, строчка, чтобы отправить в Excel. Используется метод toExcel. Указывается адрес, куда сохранить. В данном случае без пути, то есть сохранится в ту же самую директорию. Имя файла будет каналы noSorting без сортировки сортировки.xlsx. Обязательно с расширением, иначе компьютер может не понять. И обязательно в кавычках, потому что это текстовый формат. Все, что в кавычках, это текстовый формат. То есть здесь текстовый формат, здесь текстовый формат. И выше тоже были текстовый формат. Более научно они называются string. Запускаю. Остался 471 канал. Действительно, были дубликаты. Нумерация заканчивается 491, но это не должно вводить заблуждение. Я сначала сделал сквозную нумерацию, а потом удалил дубликаты. Дубликаты где-то в серединке были, они ушли, их номера ушли, но последние каналы, поскольку они не были дубликатами, они остались. Поэтому конечные номера остались. То есть в реальности здесь 471 строка. 471 канал. И можно проверить. Появился ли файл с тем названием, которое я задал? Да, вот он, этот файл. По тому же адресу, который я в прошлом видео демонстрировал. Это успех.